Всем привет, с вами Антон Санов, вы на канале Play Tape Film Company, и сегодня мы будем правильно готовить вареники. И прежде чем как мы начнем готовить, сразу сообщу, ставьте лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, И подписывайтесь на канал, репостите и оставляйте комментарии, потому что это способствует развитию контента и больше всего. Потому что чем больше вы ставите лайки и оставляйте комментарии, и репостите, и делитесь с, этими, там, с остальными, там, и подписывайтесь, тем лучше становится контент и канал. Потому что это способствует нашему развитию нашей киностудии в будущем. И блогерству, и кинопроизводству, и больше всего, больше всего. проще меньше слов ближе к делу. Поехали! Это... Естественно, конечно, нам понадобятся вареники, вот такие. Если кто-то помнит, то вам когда-то в детстве там делали так называемые вареники бабушки, там, вашим, вам, внукам, там, бабушки, вашей дедушки, варили вам вареники, пельмешки делали, когда вы приходили к ним, к ним в гости, там, или когда они к вам, вот. В общем, вот такие вот, пель... эти вот вареники мы будем сейчас делать. Впрочем, погнали. Вот наша вода греется. И я хочу сказать вам кое-что еще. Если это видео будет хорошо зациклено и хорошо залайканное, то есть не совсем залайканное, прям, чтобы я видел весь мир, вот, и хотя бы, чтобы набрать хотя бы там 13 просмотров, там 30 просмотров, как это, так, мои челленджи, там, с бензином, там, все остальное. Вот. Если вы оставляете, оставите хороший комментарий, то я, возможно, выложу еще одно видео, и самое интересное, и это... Правильно, это теория о том, кто была в прошлой жизни моя соседка Александра, мать двоих детей, которую видите вы на фотографии. Вот, и эту теорию я выложу о том, какая была прошлая жизнь и прошлое воплощение моей соседки Александры, матери двоих детей. И так что, подробно писать не буду, поэтому погнали! Наша вода уже кипит, прошло уже пять минут. И надо уже, так сказать. Это же вода была горячая, скипяченая на чайнике, но нашем. Вот. Оно уже кипит. И самое время уже почти надо еще подождать еще 5 минут. Забрасываем наши вареники. Впрочем, погнали. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, о, прикольно, 10, отлично, теперь пусть варится. не разморозились, и пусть сварится. Ну попробуем. Чуть-чуть надо подождать. Ай, как оно пахнет. Попробуем, как оно там сварилось. Они что-то еще прилипло. Никак. Нет. Это, понимаешь, выебывается, не хочет ничего где-то. Капец. Приндец. Свернут ли тесто? Ну-ка. Да оно уже готово. Значит, можно выключать? Сейчас. -то. Мы подождем еще несколько минут, минуты, чтобы оно настоялось. Ну и связи с тем, чтобы попробовать наши варенички, конечно же, вот эти, которые уже настоялись, магия монтажа. Ну вот, в принципе, наши вареники готовы. Они даже уже дымятся горячие, будем сейчас их пробовать. Вот.